В данном блоке мы рассмотрим устройство федеральной акселерационной программы социальной инновации, какие требования предъявляются к участникам этой программы, требования к региональным партнерам, которые есть, потому что мы здесь заинтересованы в том, чтобы число партнеров опять же, этой программы росло, и вы узнаете о том, как, пользуясь этой акселерационной программой, можно масштабировать вашу деятельность. Итак, какие элементы есть в акселерационной программе и что, по сути, она собой представляет. Как вы видите, есть такой черный квадрат да, Малевича практически, на входе в который есть отбор людей и проектных идей, и на выходе действующий эффективный проект. Что мы подразумеваем под действующим эффективным проектом? Это работающий бизнес, то есть, по сути, это юридическое лицо с, с идущим денежным оборотом, и с тем, что вы можете уже генерировать социальный эффект. То есть вы наблюдаете реальные изменения в качестве жизни вот той целевой аудитории, которую вы выбрали. Какие блоки есть в акселерационной программе? Мы о них говорили, это стратегические сессии, это бизнес-консультации, это продвижение, это менторская поддержка, это коучинг. Сейчас… Рассмотрим это более подробно, но перед этим мы поговорим о, о том, как отбирать людей и проектные идеи, какие требования предъявляются к отбору людей и проектных идей. Итак, по сути, предъявляется три принципиальных требования. Значит, первое. Проект должен быть социально значимым. Мы с вами работаем с социальными предпринимателями, поэтому мы должны понимать, в чем социальная значимость проекта. Социальная значимость достаточно, оказывается, сложно определяется, потому что вам важно понять, какую целевую аудиторию вы берете, в чем их проблема и как изменится качество жизни для данной целевой аудитории от реализации вашего проекта. Если вы этого не понимаете, то, скорее всего, надо там дальше копать, искать как раз проблему более глубоко и понимать, в чем же социальная значимость. То есть иногда просто проблема высосана из пальца, поэтому здесь очень важно подходить статистически, смотреть э, статистику и понимать вот эту вот проблематику. То есть вам важно определиться, в чем целевая аудитория, в чем проблема этой целевой аудитории и какое решение вы предлагаете. И является ли эта проблема, реально проблема или это все-таки надуманная проблема. Следующая вещь. В вашем проекте, по сути, вы должны предлагать инновационный рыночный продукт. То есть что это такое? Вы должны предлагать некий продукт, который будет востребован на рынке. Ну, по крайней мере у вас должна быть гипотеза о том, что этот продукт востребован на рынке. То есть, Если это ну, неинтересно или не востребовано, то скорее всего вы не попадаете в акселерационную программу. Хотя… Внутри уже акселерационной программы, после того, когда вы заходите в нее, у вас есть возможность тестировать как раз вот этот вот продукт. Тестировать через краудфандинговую платформу, тестировать через различные другие инструменты, через выход в поле, ну и так далее. Но при этом продукт должен быть инновационный и рыночный. То есть рыночный, он должен быть понятен рынку, то есть он должен быть в этом плане достаточно простой. Почему его будут покупать? Вот. Ну и с точки зрения инновационности он должен демонстрировать некую, а, некий шаг новизны либо в плане взаимоотношений с клиентами, либо взаимоотношений с благополучателями ну, и так далее и тому подобное. Следующая вещь — это ресурсоемкость проектной команды. Что это такое? Понятно, что в акселерационную программу идут именно исходя из того, исходя из желания масштабироваться, да, увеличить свой бизнес. Но в этом плане нам очень важна ресурсоемкость, то есть возможность проектной команды мобилизовать дополнительные ресурсы. Если к вам приходят люди, которые ноют, то их не надо брать. Если к вам приходят люди, у которых глаза горят, и которые говорят мы здесь попробовали вот так, это не получилось, мы тогда попробовали вот так, вот это получилось. Или мы пять раз попробовали, у нас пять раз не получилось, ну шестой раз мы попробовали, и шестой раз получилось или даже если они рассказывают, что пять раз у них не получилось, но они пробуют дальше, их надо брать. Почему? Потому что они демонстрируют как раз ресурсоемкость и настойчивость. То есть они демонстрируют возможность привлечения и поиска новых ресурсов для запуска своих бизнес-идей, а не то, что вот они там постоянно пробуксовывают. Поэтому вот на эти три критерия очень важно ориентироваться. Социальная значимость, рыночная востребованность и ресурсоемкость проектной команды. Итак, вы отобрали проекты и пошли по акселерационной программе. Как мы уже с вами говорили, что у нас есть? У нас есть стратегические сессии. Это ключевой, ну не ключевой блок, а это такая, знаете, как скелет определенный. Да? Это стратсессия, это однодневная либо двухдневная стратегическая сессия, которая идет в среднем раз в месяц. Здесь на слайде представлены названия этих стратегических сессий. То есть мы начинаем с, проекта, с поиска проектной идеи и заканчиваем стратегическим планированием. Параллельно к этим сессиям у нас присоединяются коучинги, коучи, которые еженедельно работают с социальным предпринимателем по поводу того, что у него получается, что не получается. Но задача коуча в данном случае это не поиск решений, а это задавание вопросов социальному предпринимателю, чтобы он мог сам искать решение. И по сути, смотрите, еще очень важная вещь. На входе мы с вами можем брать как человека, так и команду. Желательно, конечно, брать команду. Или уже в процессе акселерационной программы человека надо наращивать этой командой. Почему? Потому что если они двигаются командой, то, естественно, двигаются гораздо быстрее. Поэтому нам важна здесь команда или наращивание команды, если у нас зашел один человек как лидер. Следующая вещь. Начиная с бизнес-планирования, у нас возникают менторы, присоединяются менторы, которые начинают активно также работать и взаимодействовать с социальными предпринимателями по поводу их бизнес-моделей. Почему? Потому что после второй сессии и понимания бизнес-модели очень важно выходить в поле и очень важно начинать тестировать идею. И в этом плане менторы, конечно, абсолютно незаменимы. На этом же этапе присоединяются консультации, потому что начинает возникать очень много узких вопросов, и нам важно понимать какие-то моменты по поводу того, как зарегистрировать некоммерческую или коммерческую организацию, как выстраивать взаимоотношения с налоговой, как посчитать там бюджет, ну и так далее, и так далее. Много узких вопросов, которые могут возникать. Ну, например, вы открываете там, частный детский садик, вам тоже надо понимать, какие требования к детскому садику. Да? То есть в этом плане конкретно возникает консультация. И после инвести... сессии по инвестиционному проектированию возникают еще инвесторы. То есть это те люди, которые готовы инвестировать, дать займы или дать гранты в ваши бизнесы для развития ваших бизнесов. То есть смотрите, по сути вокруг акселерационной программы у нас собираются коучи, менторы, консультанты, инвесторы. И все они заряжены на то, чтобы помочь вам, социальным предпринимателям, в развитии вашего бизнеса. Казалось бы, фантастика, но нет. У нас много достаточно людей, которые горят тем, чтобы качество жизни действительно менялось, которые хотят, не знаю, там час ночи иметь возможность выйти из дома погулять или, возвращаясь домой, да, спокойно гулять, а не бежать, сломя голову, ну и так далее, которые заинтересованы в качестве жизни. И поэтому эти люди, да, они не готовы запускать свои проекты, но они готовы помогать вам, социальным предпринимателям, они готовы помогать вам, тем, кто хочет запускать программы акселерационные в регионах по социальному предпринимательству, для того, чтобы таких людей, лидеров социальных изменений, было гораздо больше. Сейчас мы поговорим с вами еще о третьей стратегической сессии, о средней, о продвижении. Что это такое зачем она нужна? Итак, сессия продвижения. Смотрите, после того, когда у нас, если мы сейчас вернемся и посмотрим, после того, как мы сделали с вами бизнес-модель на сессии по бизнес-планированию, мы выходим на продвижение. И, по сути, здесь вот эту сессию мы выстраиваем в тесном партнерстве с краудфандинговой платформой «Планета.ру», которая нам позволяет делать уникальные вещи, по сути. Она позволяет нам в режиме реального времени тестировать гипотезы о востребованности продукта. Она позволяет структурировать компанию информационную по продвижению но ну и она позволяет получить первые деньги на развитие вашего бизнеса. По сути, уже через продажи. То есть не через инвестиции, а через продажи. В этом плане наши коллеги из планеты.ру помогают социальным предпринимателям структурировать и максимально эффективно простроить свои информационные компании для того, чтобы быть, опять же, максимально успешными на рынке. Но для этого мы уже с вами четко понимаем, кто наша целевая аудитория, с кем мы работаем, какие каналы коммуникации нам важно выстроить. И планету мы используем именно как площадку для масштабирования, для продвижения вашего бизнеса, а не просто то, что мы сейчас что-то сделаем, на планету запустим, и это нам сразу принесет миллионы. Ничего подобного, вы проводите достаточно большую информационную кампанию по привлечению людей и ресурсов, естественно, но пользуясь планетой.ру. Итак, что у нас получается? Что такое акселерационная программа? Акселерационная программа — это комплекс мероприятий, который позволяет вам достаточно быстро достигнуть качественного результата. Под качественным результатом мы здесь понимаем масштабирование вашего бизнеса либо создание новых видов бизнеса в рамках уже ваших существующих бизнесов, которые полностью соответствуют логике социального предпринимательства. Если вы хотите запустить свой бизнес. Если вы хотите запустить свой новый бизнес, если вы хотите запустить новый бизнес в рамках вашего большого бизнеса, то я рекомендую вам участвовать в акселерационной программе. Если вы хотите запустить акселерационную программу в своем городе, то вы также можете зайти на сайт, написать нам, и мы с удовольствием с вами поработаем по поводу запуска акселерационной программы в вашем городе, потому что мы заинтересованы в том, чтобы число лидеров социальных изменений становилось больше, ну и чтобы акселерационных программ также становилось больше. Спасибо, удачи!